С вами Маги-Чародей, Антон Чали. И сейчас будет действительно самая поротая игра, которую я когда-либо видел. Про большую, страшную, вонючую ногу. Вы видите это, да? Да это просто... просто охренеть. Я немного разобрался в этой игре, нам нужно все это убрать с него, почистить ему ногу. Вы спросите, какого фига? Не знаю, честно говоря, ребята. Вы посмотрите просто на эти ногти. Я просто охреневают ну самой игры это прикиньте вот может быть это наш дом может быть это не наш может быть мы какой-то наемный рабочий да я не знаю но факт в том что нам в дом летела какая-то большая большая нога это просто капец а теперь я буду просто разбивать как в майнкрафте смотрите кирпичики я не знаю что это у него такое растет вот эта вон лестница нам дана все-таки не зря. Ой, что-то я перепрыгнул. Слегка. <laughs> слегка перетрудился. Так, забираемся еще раз, прыгаем на ногу. И прям как в Майнкрафте долбим. Так, мы долбим по грибам. Выглядит это все очень... Очень не очень. Очень мерзко это все выглядит. Так, какая-то очень странная нога. Смотрите, там внутри полость в ней, что ли, или что это такое? Охренеть. Так, все, закончили с этой ерундой. Нам осталось убить мух. И снять грибы с него. У нас есть модный дезодорант, специально ножной от грибов. Прям так и называется. Ножной дезодорант от грибов. Так, все, бежим, бежим, бежим, чувачок. Давай быстрее. У нас 49 секунд, иначе эта нога нас прижмет. Спрей так медленно действует. Очень херовый спрей. Так, интересно, он оставляет следы на коже? Еще убить мух. Не успеваю, не успеваю. Целых, блин, 13 секунд. Да кто успеет? Что мух. Что мух. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, давай. Чувак, мочи мух. А еще гриб. Вот, блин. Все. Мы не успели. Мы не успели, и он, походу, растоптал наш дом, прикиньте. Так. Давайте нажмем рестарт. У нас теперь тоже появилась тактика. Сначала мы побежим за самым дальним оружием. Это у нас... Что? Это у нас спрей. Бежим, бежим, бежим. Так, что за картина? Какая-то э, овсянка или что это? Так. Очищаем, очищаем. Для ногтей, побежали. Оба. Оба. Оба. Так. Раз, два. Все. Побежали за киркой. Прям как в Майнкрафте, короче. Будем сейчас бомбить. Мы успеваем. Давайте поклонимся этой овсянки. О, великая овсянка. Ну, все, поклонились. Это просто, это просто какой-то ножной Майнкрафт. Дикий ножной Майнкрафт упоротый. Так. Бьем по этой ноге дальше. Отлично, просто красавчики Хорошо, нам нужно убить теперь мух Так, иди сюда Иди сюда, сказал Дал так Все, последняя муха Последняя муха Все? Мы победили Все, чистенькая нога просто Зачем нам это надо было делать, я не понимаю Но мы справились с этим Поэтому мы красавчики и мой вам совет, никогда не запускайте свои ноги, особенно чтобы у вас росли грибы.